Здравствуйте, коллеги! Завершаем третий день инста-вебинара по видеомаркетингу. Всем, кому интересно получать дешевых лидов с видеоконтента, пишите в директ. 15 декабря наша компания запускает новый сервис, посвященный видеомаркетингу. Расскажем о продвижении видеоконтента, который включает в себя как органический SEO-трафик, так и коммерческие каналы, видеореклама, каналы КМС, а все вместе – это эффективный инструмент для привлечения лидов. Сегодня узнаем 6 главных ошибок в видеомаркетинге. Первое, Видео низкого качества, касается и технической стороны, и содержательной. Второе, Сложная подача информации. Использование профессионального сленга, терминологии. Третье – нет привязки к бренду. Четвертое – нет призыва к действию. Пятое – вы не оптимизируете видео. И шестое – забываете о продвижении. Коллеги, завтра мы вам расскажем о способах продвижения видео. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и делитесь нашим контентом с друзьями и коллегами.